Всем привет! С вами Дмитрий Русул, и в сегодняшнем видео я хотел бы ответить на довольно часто задаваемый вопрос, как сохранять настройки каналов, неважно будь то аудиодорожки или миди дорожки, э так чтобы в сохраненном пресете еще учитывались посылы. Это очень такая большая главная боль у людей, и для тех, кто не знает легкий способ, о котором я сегодня вам расскажу, э они прибегают к такому кустарному способу, а именно... Сохранять отдельно settings Вы, надеюсь, знаете, что мы можем Каждую дорожку, для каждой дорожки Сохранять отдельные настройки Например, вот для аудиодорожки Можем нажать сюда Save Channel Strip S, И вот эти наши настройки э, С плагинами И прочими нюансами Они все сохранятся И, соответственно, те, кто вот не знает легкий способ Сохраняют для каждой дорожки То есть для самой дорожки и для посыла Вот в моем случае у меня есть Дорожка с барабанами и есть э, посыл на ревер э, с ребератором для этих барабанов, э, и соответственно сохраняются отдельно настройки для дорожки этой, отдельно сохраняются настройки для шины. И потом в новой сессии, если нужно, эти настройки использовать сперва загружают соответственно настройки дорожки а потом загружают делают посыл на какую-то шину пустую и на этой пустой шине также загружают настройки свои пользовательские для нужной шины то есть да это можно так делать но это не так удобно это конечно подразумевает некую мобильность то есть вы можете теперь настройки там ревер использовать от одного проекта с другой с другим типом дорожки и наоборот вы можете использовать настройку на аудио одну а шину загружать другую, то есть да, это дает некую такую вот комбинированность но зачастую бывает стоит вопрос, что вот нужно сохранить комплексно вот у меня есть настройка с барабанами я знаю, что я буду вот так или иначе использовать их в связке то есть э, последовательную обработку из плагинов и параллельную из посылок. вот я вот хочу вот использовать комплексно, и вот о простом способе, как собственно сохранить, это такой скажем глобальный пресет, который учитывает и настройку дорожки и настройку посылов вот давайте в этом видео я вам сейчас расскажу. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка. Одно видео за 2 рубля. Все, как вы любите. Много за недорого. Как тебе такое, Илон Маск? Полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений в формате ежемесячной подписки. Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка».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 Итак, как же нам сохранить такой, скажем так, глобальный, назовем его, пресет, учитывающий и настройки дорожки, и настройки посыла? Все довольно просто. И для тех, кто знает Logic, уже довольно хорошо и давно с ним знаком, тот, у того сразу в голове придет мысль, как же нам объединить две независимые дорожки, а я напомню, что для Logic а, шина с параллельной обработкой и сама дорожка это как два абсолютно независимых элемента Поэтому, соответственно, сохранить их как-то какой-то общей кнопкой э, пока что, во всяком случае, нельзя Но, что мы можем сделать? Мы можем создать э, вот нашу шину, сделать для нее отдельную дорожку в главном окне и далее встает вопрос, как нам теперь э, объединить это в единое целое. Естественно, ответ это использование summin-стека. То есть это стек, который упаковывает все это в такую некую еще промежуточную шину. В данном случае у нас шина 2 создалась. Вот я могу здесь на назвать это, например, DRAM плюс verb. Допустим. И теперь сюда нам на помощь приходит библиотека. То есть выбрав, вот именно выбрав уже вот этот получившийся summing стек, мы можем здесь внизу нажать save, ну автоматически здесь выбирается название той дорожки, которую как она у нас называлась, точнее вот этот сам summing stack. и обратите внимание, несмотря даже на то, что у нас а, выбран сейчас summing стек, то есть это по сути шина, Лоджик понимает, что в нем у нас упакована аудиодорожка И предлагает нам сохранить пресет в папке аудио То есть где хранятся настройки именно для аудиодорожки Давайте сохраним И теперь у нас появилось здесь поле User Patches И здесь сохранилась эта дорожка И теперь давайте протестируем, как это, собственно, работает Я сейчас сразу удалю шину Удалю ее в том числе из микшера для тех, кто не знает, что если мы удаляем из основного меню, но шины все еще используются, как она у меня использовалась То она остается в микшере, несмотря на то, что здесь ее уже нет Я сейчас просто ее отсюда тоже удалю Вот, все ее нету И удалю, соответственно, теперь и наш вот этот стэк и э, дорожку э, с барабанами Создаю новую дорожку, пустую, никаких настроек, ничего нету И захожу здесь опять User Patches, выбираю Drum плюс Verb и смотрим и у нас все, все все получилось то есть э, таким вот простым способом э, через библиотеку используя самим трек мы можем сохранять глобальные патчи то есть здесь у нас сохранились как и настройки э, самой обработки на канале который нам нужен и также еще сохранился э, посыл причем даже с Количеством посыла, то есть все сохранилось, и соответственно, шина с посылом тоже сохранилась с названием, с настройками плагина или плагинов на ней, если они здесь их несколько и так далее. Ну и соответственно, вы понимаете, что шин может быть несколько. Вот этих вот с, с, с, с, с параллельной обработкой, точнее, то есть, не обязательно один ревер, это может быть 5 реверов, это может быть ревер и дилей, хорусы, то есть, любая параллельная обработка может быть также здесь задействована, главное их не забыть упаковать в единый сами трек стек ну и то же самое абсолютно работает с миди дорожками то есть э, просто они будут пресетом сохраняться э, в меню уже относящимся не к аудио дорожке как здесь у нас а к миди дорожке. то есть очень полезный способ обязательно пишите в комментариях пригодится вам это или нет, давно ли вы ждали ответ на этот вопрос. И обязательно заходите к нам в Telegram чат если вы еще не там, и не стесняйтесь задавать свои вопросы, потому что вот именно из таких вот интересных вопросов я потом собираю такие видео-ответы, которые будут полезны большинству новых пользователей Logic или уже даже продвинутых пользователей Logic, которые какие-то моменты упустили. Поэтому... Я всегда открыт, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы, я как лично всегда отвечу, так и запишу вот такое видео для того, чтобы помочь как можно большему количеству пользователей Logic Pro. Ну что ж, а мы с вами увидимся в следующих видео, обязательно подписывайтесь на канал Logic Pro Help, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся в следующих видео, всем пока!